Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Арбатская. The next station is Арбатская. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Арбатская. This is Арбатская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Смоленская. The next station is Смоленская. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Станция «Смоленская». This is «Смоленская». Осторожно, двери закрываются. Следующая станция «Киевская». The next station is Киевская. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Киевская. Переход на Кольцевую и Арбатско-Покровскую линии. Выход к Киевскому вокзалу, павильону МЦД и аэроэкспрессом в аэропорт Внуково. This Осторожно, двери закрываются. Следующая станция студенческая. Платформа справа. The next студенческая. Станция «Студенческая». Платформа справа. This is «Студенческая». The platform is on the right. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Кутузовская. Платформа справа. The next station is Кутузовская. Right. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Кутузовская. Платформа справа. Переход на станцию Кутузовская Московского Центрального Кольца. This is Kutuzovsk. The platform is on the right. Change here for Moscow Central Circle. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция ⁇ Фили. Платформа справа. The next station is Фили. Tools will open on the boat. Станция Фили, платформа справа. Выход к железнодорожной платформе Фили, первый диаметр, и Аэроэкспрессом в аэропорт Шереметьево. Осторожно, двери закрываются следующая станция багратионовская The next station из багратионовская Боготионовская. This is Bоготионовская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция ⁇ Филевский парк. The next station is ⁇ Филевский парк. Thank <laughs> you. park this is filoofski park. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Пионерская. The next station is Пионерская. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Станция Пионерская. This is Пионерская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Кунцевская. The next station is Кунцевская. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Переход на Арбатско-Покровскую линию. Выход к железнодорожной станции Кунцевская. Первый диаметр и аэроэкспрессом в аэропорт Шереметьево. Конечная. Поезд дальше не идет. Пожалуйста, выйдите из вагона.